Не сразу все устроилось, Москва не сразу устроилась. Москва слезам не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена. Найдет тепло прохожему, а деревцу земли. Александра, Александра, Этот город наш с тобою, Стали мы его судьбою. Ты вглядись в его лицо, чтобы бы ни было в начале, Утолит он все печали. Вот и стало обручально Нам садовое кольцо. Москву,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 Александра, что там вьется перед нами? Это ясень семенами кружит вальс над мостовой. Ясень с видом деревенским приобщился к вальсам венским. Он промоется Александра, он надышится Москвой. Москва тревог не прятала.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 Александра, что там вьется перед нами? Это ясень с семенами Кружит вальс над мостовой. Ясень с видом деревенским Приобщился к вальсам венским. Он промоется Александра, Он надышится Москвой. Александра, Александра, этот город наш с тобою Стали мы его судьбою. Ты вглядись в его лицо, Что бы ни было в начале, Утолит он все печали. Вот и стало обручальным Нам садовое кольцо. Вот и стало обручальным нам садовое кольцо.